Попробуем зарегистрироваться в сервисе для админов каналов Telegram. Нажимаем, например, «Начать пользоваться» и попадаем на форму регистрации. Вводим Username. Username это уникальный идентификатор пользователя. С помощью него, например, можно добавить пользователя в редакторы своего канала и также открывается кодом для реферальных ссылок. Далее вводим e-mail. E-mail должен быть рабочий, потому что его нужно будет подтвердить. Без него пользоваться сервисом Telegram не получится. И придумаем какой-нибудь пароль. Далее мы видим, что нас просят подтвердить e-mail. Если каким-то причинам e-mail не пришел или код его истек по времени, то можно повторно отправить письмо. Заходим на почту, видим, что письмо пришло. Переходим по ссылке, все, e-mail подтвержден, мы зарегистрировались и можем начинать пользоваться сервисом Telegram.